Бонжур лезами, здравствуйте, друзья! Когда я прочитала рецепт этого пирога, то сразу подумала об одном очень известном блюде, с той разницей, что там нет бананов. А когда приготовила, то еще раз убедилась, что новое – это хорошо забытое старое. Я думаю, вы тоже догадаетесь, о чем речь. Пирог готовится на сковороде, и это очень удобно, особенно если у вас нет духовки. Но у рецепта есть кое-какие хитрости. Прежде всего, сковорода должна быть с толстым дном. Пирог очень легко прилипает ко дну даже с антипригарным покрытием. Поэтому сковороду дополнительно смазать растительным маслом или застелить пергаментной бумагой, прежде чем засыпать сахар. На сахар выложить дольки бананов. Дальше тесто, яйцо, сахар, ванильный сахар и соль взбить в однородную массу. Влить молоко и растительное масло, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и вводить ее в жидкую смесь частями. Замесить тесто, как на оладьи. В конце влить уксус или лимонный сок, слегка перемешать. Готовым тестом залить бананы. Жарить пирог под закрытой крышкой на среднем огне. Прежде чем его переворачивать, убедитесь, что низ хорошо подрумянился. На это у меня ушло 20 минут. Когда поверхность не прилипает к пальцам, переворачиваю пирог. Тарелку я смазываю растительным маслом, так он к ней не прилипнет и легко соскользнет на сковороду. На другой стороне пирог готовить еще 7-10 минут при закрытой крышке на среднем огне. Кажется, ничего не забыла упомянуть. В теплом виде этот пирог неимоверно вкусный. Его стоит приготовить. А мне остается пожелать вам бон аппетит и абьянто.